Всем привет! Во-первых, пришлось заблокировать один ролик, где началась политическая дискуссия. Это не тема канала, это моя личная ошибка, я ее учту на будущее. С теми зрителями, я надеюсь, мы сойдемся в том мнении, что некоторые методы не приводят к желаемым результатам. И я думаю, что вот такого рода манипуляции, как применились тогда, еще могут быть применены, может быть, славянская тема будет второй серии у нас. Так что, если я окажусь права, и появится политик со славянской темой, или еще с какой-то объединяющей, надо быть осторожными. Матрица. Чисто начало хочу показать, чтобы подтвердить то, что я все время нахожу. Ну Здесь логотип напоминает чей-то еще логотип, да? Я уже говорила раньше, что число 15 символизирует солнечную систему, а также черепаха. У меня даже есть, вот сейчас на столе лежит какой-то логотипчик. Короче, я не знаю, откуда у меня эта штука, какая-то торговая марка. И тут черепаха нарисована. И написан ценник 15.6. То есть кто-то даже через ценник подогнал вот эти значения 15 и черепаху. И здесь сейчас я уже внутри, 101 я не знаю, что означает, так и нету идей. Я уже внутри, ты прав, крыша оказалась окном, стеклянная крыша оказалась окном. И вот здесь 12, 15. Дальше интересный текст, какой древний код, вот, наверное, это ловушка. Вот солнечная система, как ловушка. И снова предлагаю это увидеть опять «Три пятерки». То же самое, что в фильме «Химера» 19 -го года. Они приезжают на машине, где «Три пятерки» написано. Далее в коде их розыска тоже «Три пятерки». Интересная деталь. Вот я говорила, что у меня тут на ценнике написано «15.6». Здесь получается «Три пятерки, 15 и 6». Это было бы совпадением, если бы было один раз, два раза еще с натяжкой. Ну, вот так вот. Шестерка дублирована. Далее еще в подтверждение указанного символа. Это старый клип «Веселые ребята, между нами пустыня». Мне как-то посоветовали его посмотреть, и я даже запомнила вот эту песню, что к ней надо вернуться. Все, все знакомые символы в начале клипа она проходит по пустыне мимо черепахи вот опять в начале она проходит то есть здесь сперва они поют-поют потом сейчас героиня клипа и вот в начале когда она заходит в пустыню она проходит мимо черепахи дальше там будут стульчики Сириус и прочие символы поломанный телевизор но начинается с черепахи. И в довершении хочу показать немножко не в тему, но в тему по последним дням эта картина Сальвадора Дали. Путь загадки из серии Последняя роль. Что здесь видите вы? То же что и я. Я тут вижу плохие вещи эти мешки туловища в шрамах в разных местах шрамы из, одно, из одного мешка льется вода из другого сыпется золото то есть показывается что идет продажа продажа вот этого что это и что здесь путь загадки куда они летят прошел такой слух, такой слух что души крадут из земли транспортируют их на космических кораблях и как-то там используют души людей, души детей. Вот мне, честно говоря, вот такая возникла ассоциация. Такой вот ужас. Мое впечатление от, от картин Сальвадора Дали, что это не бред, это не сны, это, конечно же, очень посвященный человек. Ну и тех круги, в которых он общался, как бы предполагают. Я думаю, в его картинах много чего интересного, очень интересного не разгадано ни разу. Вот такие три источника я хотела показать. И про черепаху и число 15 в начале, в начале разных сюжетов. Это действительно уже ну просто не совпадение. Пишите мысли, ставьте комментарии, пишите комментарии, ставьте лайк до новых встреч.